Ла гента эста му лока. What the fuck. This was just Happy Birthday! Только заикнется об этих двух чей-то брат кому-то просто друг а не переношу на Вдох, выдох, и мы опять играем в любимых, пропадаем и тонем в нежности. Косер по пояс голый She like a arrow When you're gonna give it up to me? <laughs> Один, hey, танцы, танцы, танцы, девчонка, а парни пусть в стороной. И в каждой ноге не бедают на облака. По земле бежит река, широкая и глубокая. на тебе. ай За любви, а, снега да, за пути Deliver to your back now. Need a better move. Shiver, okay, we I